Жесть. Просто ужас какой-то. Роспотребнадзор предложил защитить геном россиян на уровне закона. То есть, вот чтобы у нас кто-то не мог биочастицы украсть и так далее. Вот интересно, <связь> из-за чего такой весь сырпорт? Чего они так нервничают? Они боятся, что э, кто-то сможет. Путина изобличить, да, там, что-нибудь, возьмут у него частицы, скажут, король это не настоящий, это не Путин. Более того, возьмут у этих Путиных, скажут, не то, что не настоящий, так он еще не настоящий и не один, их там семь штук не настоящих. Запросто, помните, как у семь подземных королей, у Волкова, да, был когда они один по одному дню неправильно. То есть он правит, потом засыпает. Следующий будет и так далее. Так вот и у Путина, наверное. Семь таких Путиных. Так. НАСА попросила Роскосмос перенести визит в США. Ну, я так понимаю, НАСА попросил в Рос Роскосмос идти в жопу вместе с вами Рогозином и все. Перенести визит. А так они написали российские СМИ. То есть сказали, ну, у вас нафиг с вашим Рогозином Не приезжай да, Как помните, в блефе. Не надо сюда ехать. Я же говорил, не надо сюда ехать. Вот так и здесь. И... А вот это вообще классика просто. Российский сторожевик взял под контроль корабль ВМС США в Черном море. То есть, сторожевик проект 1135, который там в конце 50-х проект был нарисован, да? В конце 60-х, начале 70-х сделали первые такие. А этот, значит, сторожевик пытливый. Был зачислен в список кораблей 21 февраля 79 Я специально посмотрел. И спущен на воду 16 апреля 81 -го года. Представляете, то есть, этот корабль 80 ну, даже получается раньше. Да, потому что от проекта до корабля и